друзья всем снова здравствуйте наконец-то приехал я на дачу говорю наконец-то потому что в этом году как-то у нас со временем туговато на даче бываем редко в плане отдыха так летом конечно мы приезжали каждый день поливали тут а вот отдыхать как-то у нас со временем не получается там меня уже спрашивали когда уже будет видео с сдачи сибиря иркутский огромный тебе привет также всем зрителям моего канала, всем вам большущий привет. Значит, чем мы сегодня будем заниматься на даче? А будем мы, друзья, сегодня закрывать дачный сезон. Я там притащил прицеп, будем сегодня опустошать ящик. То, что растения там, цветы не цветы, где-то кусты какие-то подстригал. Также томаты, все кусты То, что я выдернул Все я Складывал вот в этот вот ящик Ящики, вот видите Все, здесь я скидываю И потом В один прекрасный момент Пригоняю прицеп Гружу все в прицеп И вывожу Тут, вон, посмотрите, тоже Мох повычесал вот две кучки тоже надо сейчас их вывести вычесывается зараза вместе с землей вот он, посмотрите вот так вот все мог там надо будет тоже довести земли немного сюда и засыпать снова семенами травой или оставлю наверное до следующего года весной уже притащу электрический культиватор все перекультивирую это и потом уже и удобрения добавлю и семян в этом году уже ничего не буду делать. Сейчас вот вывезу вот эти кучки. Тут вот ящик вывезу. Листья вот эти, вот посмотрите, дерево все уже сбрасывает свою листву. Блин, как оно нам нравится, это дерево такое. Прям пышное, красивое дерево. Тут вот зеленый забор тоже, тоже все скидывает свою листву. Тут так тоже я не доделал. Тоже все, руки не доходят. Нам вот хотя бы закрыть. Вон посмотрите, какая у нас вот такая петрушка. Зеленый это такой сорт, пушистый. Летом толком не росла. Тоже вот эта вот петрушка. Летом толком не росла. Жарко, видимо, было. А сейчас вон как поперла. Жавель тоже вон у нас. До сих пор еще. А что у нас 11 ноября, 11-11. А теплынь стоит уже траву два раза косил, каждый раз думал, что все, последний раз в этом году. А нет, теплин такая стоит, вон она, смотрите, какая большая. Еще раз надо будет скосить, еще раз надо будет скосить и все, наверно, на этот год уже точно будет последний раз. Бассейн тоже все уже законсервировал на зиму. Пумпу я все, фильтр убрал. Все поперемыл, убрал на чердак. Воду добавил такой винтерцик. Специальная химия, чтобы, я так понимаю, чтобы не цвела вода. А, кстати, вам домик тоже еще покажу. Хотели в этом году его покрасить, но так и не покрасили мы снова. Уже два года пытаюсь покрасить. Все не получается доделать. Короче, я его уже все керхером помыл. Крышу тоже помыл Покрыл это все делая Битум и фарбы Тут тоже отгрунтовали Вот это вот грунтовочка То что белая И Саня мне затянул Еще фасадной штукатуркой по низу, так как там все уже Осыпалось Потом я взялся Вот этот вот Карниз не карниз как его называют Я не знаю Закрывать вагоночкой и тут как-то это все затянулось, так на этом этапе все и остановилось. Получается, сделал только спереди, вот надо еще сбоку. Все это тоже закрыть. И потом там сзади все вагоночкой закрыть, покрасить в белый цвет. И потом только мы уже будем красить фасад. Поэтому в этом году уже мы этого делать не будем ставим следующий год надеюсь весной уже потом все сделаем сделали вот такой вот на осенний обход подачи а сейчас надо брать тачку грузить все эти кусты и вывозить погнали Дальше, друзья я опустошаю буквально один раз в год Здесь у меня и туи и всякое такое что цветы которые цветут, тоже выдергиваем все сюда сюда я чисто траву на засыпаю а то мне кто-то в комментариях писал там где я выставлял дачу как она изменилась за три года там мне писали, о, было так хорошо, что все в кустах, в деревьях, в цветах и так далее. У меня на самом деле нет столько много времени уделять всем этим растениям, цветам и так далее. Полоть, что там пишут, типа, сейчас у меня пустота на даче. Меня эта пустота полностью устраивает, потому что я пришел, скосил сюда высыпал и все а вот эти вот кусты, которые постоянно надо полоть уже много времени занимает потом это надо все вывозить куда-то девать, за это тоже надо деньги платить да и даже не в деньгах дело просто на самом деле это много времени отнимает поэтому каждому свое кому-то цветы, кому-то кусты а кому-то просто поляна, чтобы отдохнуть, прийти пожарить шашлык, томаты, да, это такое вот я, конечно же, хочу здесь выращивать, а от чего пользы нет, она мне не нужна. Цепик, друзья, у меня уже старенький, но тем не менее он свою функцию выполняет, брал его три года назад примерно, чисто для дачи, потому что вложил террасу, и так много надо было вывозить, постоянно арендовать, в то же время тратить, поэтому решил вот в я его взял, немного отреставрировал. сейчас правда еще про лодку новую я на него, лежит в гараже, купил, все готово, ждет меня, когда я уже займусь прицепиком. В этом году, кстати, в своих целях я пользуюсь им первый раз. Ну, приблизительно, сейчас, когда уже на даче все сделал, все повывозил, в принципе, один раз в год я ими пользуюсь. Сначала думал, продам его, а что, ничего не стоит, в смысла нет продавать, поэтому стоит у меня на улице. Сегодня вот посмотрите, я новый техосмотр сделал на него. Сейчас два года у него еще техосмотр есть. Пускай бегает, а потом, может быть, скину, не знаю. Так, ну что, ребятки, все. Прицеп загрузил. Ящик опустошили. Вот он пустой. Теперь до весны будет стоять. А потом уже весной притащу культиватор. Прокультивирую траву. Опять все, ящик. И начнем опять его заполнять. Эти две кучки я тоже загрузил. Листья собрал. Все загрузил. В принципе, все. Что я сегодня планировал сделать, сделал. Но ну, вот, правда, еще хотел под этим деревом тоже убрать листву. Практически дерево уже осыпалось. Травку хотел еще скосить. Но с соседом подачи тут что-то разговорились. Почти час с ним проболтали, поэтому сегодня я уже этого делать не буду. Сейчас вывезу прицеп, разгружу, поставлю его. Ну а завтра уже опять хочу день посвятить даче. Короче, когда будет разрешение на то, чтобы перестроить, я не знаю. А у меня эта крыша бежит. И, короче, мне ее нужно завтра разобрать и перекрыть. Ну, то есть полностью переделать. Я ее выше немного сделаю, чтобы там можно было по весь рост нормально стоять. Еще сверху что-то можно было складывать, потому что сарай совсем маленький, как вы видите. Но это уже будет завтра. Ну и, конечно же, в новом видео. Ну а на сегодня, друзья, буду наше видео заканчивать. Так что всем до новых встреч у Санька на даче. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Будьте с нами, наблюдайте за нами. Все, я полетел домой. В смысле, сначала разгружу прицеп, а потом домой. Все, всем пока. Чао-чао.